Всем добрый день, всем хорошего настроения. Смотрю, много у нас народу, много стран, континент, все к нам присоединились. Мурманск на связи. Здравствуйте, всех приветствую. Очень рада э, с вами взаимодействовать. И я, Тамара Дуженко, начинаю сегодня нашу зарядку, и мы будем с вами говорить об инвестициях в себя. Я выбрала эту тему, потому что считаю, что она является таким камушком, основой для того, что мы делаем и как мы делаем. Потому что мне очень понравились слова Уэна Дайра, это известный писатель, и я думаю, что вы согласитесь, что инвестировать в себя – это очень важная вообще наша задача, поскольку мы, значит, если считаем, что потребность в одобрении со стороны других людей – это для нас важнее, то это все равно, что сказать, что что думают обо мне другие люди, то это для меня главное, это для меня важное, нежели то, что я думаю сама себе и то, что я хочу для себя, да, как для основного человека в своей жизни. Поэтому инвестиции в себя я считаю, что это основа, на которой можно дальше выстраивать буквально все и выстраивать все отношения и выстраивать свое окружение, себя прежде всего. Мне хочется с вами поговорить именно об инвестициях в себя, потому что слово «инвестиции» и обратить внимание на это слово, оно такое многогранное, и когда мы говорим «инвестиции», то хочется понять, что под этим подразумевается, потому что первая мысль, которая нам приходит, это что-то такое страшное, огромные какие-то деньги, и куда-то нужно что-то много-много вкладывать. И именно поэтому я и говорю именно об этом слове, потому что это многогранно, и что же это значит. И мы с вами сегодня разберем, какие бывают инвестиции, и, конечно же, поговорим об инвестициях в себя, потому что так ли это, что это только любовь к себе или это более широкое понятие. Но мне, конечно же, не захотелось брать просто такую, мне кажется, избитую тему, как любовь к себе. Ее настолько много стало и с разным ключом, под разным под разными ракурсами рассматривает эту позицию. Поэтому я считаю, что вот инвестиции в себя – это, пожалуй, даже важнее для того, чтобы понять, насколько ты себе дорог и насколько ты себе важный. Ну и, как обычно, я поделюсь практическими рекомендациями по вопросу. Именно тем, через что я прошла, какие у меня были осознания – ну и, конечно же, расскажу, что работает для того, чтобы больше себе уделять времени, больше себе уделять именно внимание. Итак, какие бывают инвестиции? Ну, я уже сказала, что когда мы говорим об инвестициях, то прежде всего, что нам приходит в голову, первое осознание инвестиций, то это какие-то вложения. Вложения средств в какие-то активы. И вы понимаете, что интересно, то что само слово «инвестиции», его одно употреблять нельзя. Инвестиции во что? То есть нужно какое-то прилагательное, нужно дальше какое-то слово писать – во что мы вкладываем инвестиции это же вложение значит куда поэтому прежде всего мы понимаем под инвестициями это какие-то большие вложения активов и эти активы нам приносят деньги и, значит, старый инструмент, тот, который известный инструмент на рынке, и то, что мы знаем с вами, это, конечно же, фондовый рынок, это акции и облигации, которые приносят нам дивиденды и приносят на активы, приносят нам деньги. При этом нужно отметить, что сегодня фондовый рынок тоже, кстати, но ну, не сильно, так скажем, большими деньгами отличается, то есть раньше туда нужно было вкладывать гораздо больше финансов и каждый человек, пожалуй, думал о том, что я вот вначале заработаю, а потом буду инвестором. То есть я вначале вот что-то сделаю, какие-то действия, а потом... Но ну, это, во-первых, перекладывание, так скажем, действий на потом. Это мы уже с вами обсуждали. Не очень хорошая позиция, потому что все, что ты можешь сделать, сделай прямо сейчас. И получишь от этого и удовольствие, и движение вперед, и ты сможешь как бы двигаться спокойно, двигаться дальше. Ну, конечно же, это очень интересный инструмент ETF, это многогранный инструмент фондового рынка, но я считаю, что на сегодняшний день фондовый рынок достаточно сильно перекачан, и я прямо с опаской, честно говоря, если говорить об инвестициях, смотрю на этот рынок, смотрю, как он развивается. Естественно, что это инвестиции в недвижимость, очень много там всяких разных инструментов, и на них можно тоже обращать внимание. Ну и, конечно же, криптовалюта сегодняшний инструмент наш с вами инвестиционный, которому мы уделяем достаточно много времени и внимания. И что мне хочется отметить, что когда мы говорим об этих инвестициях, о вложениях в активы, какие ресурсы нам с вами необходимы. Смотрите, нам нужно с вами не только деньги. Нам нужно время и наши усилия, потому что даже возьмем нашу с вами компанию, наше развитие, удивительный инструмент, который сочетает в себе э, все законы и знания МЛМ, и э, обычные вложения, то есть э, этот инструмент такой совместный, да, э, который требует и времени, и усилий. Почему инвестиции... В обычном нашем понимании вложение в активы требует и времени, и усилия, потому что если мы не разбираемся в том же фондовом рынке, если мы не разбираемся в криптовалюте, если мы не разбираемся в недвижимости не уделяем этому времени, то, скорее всего, денежные вложения не принесут нам нужного дохода, либо мы вообще просто потеряем эти Средства, потому что на самом деле, когда мы разбираемся, то тогда мы понимаем, куда, во что мы вкладываем и что мы от этого ожидаем, что самое главное. И на самом деле даже такой инструмент, вот я когда разбиралась, скажем, с инвестиционными пакетами, я для себя открыла такую интересную мысль, вещь, что на самом деле... Деньги здесь играют, ну, скажем, такую завершающую роль, потому что главное время и усилия. И очень много сетевиков говорят о том, что зайдите в сетевой бизнес, это будет ваш дополнительный доход. Я говорю, да, здорово, дополнительный доход, только вы просчитывали, сколько времени и усилий я должна потратить на этот самый доход, чтобы он мне принес хоть сколько-нибудь денег. Даже эту, допустим, Тысячу долларов я должна заработать при огромном усилии. А что это такое? Получается, что время, которое тратится человеком на то, чтобы раскрутить свою, там, скажем, часть, свою команду в сетевом бизнесе, это нужно 500-700 часов активной работы, при этом вы можете растянуть это время, ну, то есть уложить его в короткий промежуток времени, вы можете это растянуть на года, вы можете это растянуть на месяца, на недели и так далее. Это уже зависит от каждого конкретно взятого человека. И ä, те усилия, которые нужно потратить на... То, чтобы инвестировать, допустим, в этот бизнес, да, ну или в, в что-то другое. То есть, опять же, инвестиционные пакеты нужно изучать. И чтобы они принесли уже дополнительные средства. Поэтому мы отмечаем, что те ресурсы, которые нужны нам на инвестиции, на, в обычном понимании на инвестиции в активы, которые приносят нам деньги – то тогда, соответственно, мы тратим время и усилия, и э, тогда уже смотрим, какое количество денег нам вложить. Тем более сейчас в этом рынке нужно очень внимательно разбираться, поскольку очень много хайпов, очень много пирамид, таких, которые просто вложи деньги, сделай деньги, и э, в результате только потеряешь. Поэтому такие моменты тоже могут быть. Какие еще могут быть у нас с вами инвестиции? Инвестиции могут быть в бизнес. Что для этого нам нужно? Смотрим. Нам нужны э, те же самые ресурсы, то же самое время, которое мы берем и начинаем выбирать, в какой конкретно бизнес мы хотим с вами э, вложить средства. Да? То есть мы вначале выбрали. Чтобы выбрать, мы изучаем рынок. Мы смотрим как рынок себя поведет, в какой момент времени и что с ним будет. Мы, естественно, смотрим, как наша миссия будет для этого бизнеса, подходим мы, не подходим, как мы будем себя позиционировать в этом бизнесе, какое мы займем место и какой конкретно... Допустим, направление в бизнесе или какой, какой кусок бизнеса из всего этого рынка мы выберем и будем в него вкладывать. То есть это вначале время и усилия, усилия, которые мы потратим на составление бизнес-плана. И только после этого мы обратимся к деньгам, обратимся к инвесторам и будем сами думать, какое количество денег мы готовы вложить или наш инвестор готов вложить. В наш бизнес. То есть все те же самые ресурсы, которые нам необходимы для инвестиции в бизнес. Ну и обратимся в инвестиции в себя. Что нам нужно? Значит, чтобы инвестировать в себя, прежде всего нам нужно время для того, чтобы понять, повысить свой уровень знания, получить образование, наработать свой багаж. То есть что мы тратим? Мы опять тратим время и опять тратим усилия на то, чтобы понять, в какой области мы будем специалистами. Мы тратим время и усилия на то, чтобы значит, наши знания были действительно качественными. И только в определенный момент мы тратим деньги. Ну, допустим, там не получилось на бюджет поступить или там что-то еще. Ну, какие-то деньги мы тратим. Но при этом заметьте, что сегодня очень много моментов, когда мы можем самообразовываться. да. То есть у нас открыт интернет, у нас очень много материала, информации в свободу доступе и это все можно брать совершенно спокойно не вкладывая туда средств но вкладывая большое количество времени и конечно же вкладывая свои собственные усилия что такое наше здоровье Прежде всего мы, опять же, вкладываем и время, и усилия, и деньги, только в последнюю очередь, когда мы не вкладывали ни времени, ни усилия, тогда мы начинаем вкладывать деньги и начинаем покупать какие-то бешеное количество лекарств и так далее, и так далее, да. Но наше настроение зависит, опять же-таки, от нашего внутреннего состояния, и совершенно не первый шаг – это деньги, это может быть, солнце, эм, хорошая там какая-то новость, которая нас посетила, и от этого у нас хорошее настроение. Мы можем, допустим, сварить себе кофе сами, получив удовольствие от процесса того, что для себя делаешь, и, для, и с процесса после того, как ты принимаешь эту чашечку кофе, ну и так далее, да, то есть, смотрите, куча всяких разных моментов, когда деньги нам совершенно в данный момент э, ну, уходят на какой-то последний план. Опять же таки, наше желание, хочу обратить ваше внимание, что сейчас у нас идет растущая луна, новый месяц, вы можете загадывать желание, и для этого э, нужно только ваше состояние, ресурсное состояние, которое мы с вами говорили, для того, чтобы пожелать, пожелать себе, Связи, хорошее, хорошее настроение, хорошие позиции во всех сферах вашей жизни, все, что вам необходимо. Для этого достаточно, опять же таки, вашего времени, усилий, чтобы вы сели и написали ваши желания. Ну и ваши компетенции, опять же такие, они уже дают вам результат, при, может быть, э, э, при минимальной затрате денег. Поэтому мы говорим о том, что инвестиции в себя – это э, самые выгодные вложения, которые можно себе представить, которые можно сделать, потому что эти инвестиции останутся всегда с вами, всегда при вас, ваши компетенции, ваше образование останется при вас, и это ваше богатство, это ваш рост – это ваши вложения в вас самих, поэтому вот эти инвестиции, именно на них мы обращаем внимание, именно о них мы сегодня говорим, потому что это самые главные инвестиции в нашей жизни. И именно эти инвестиции приносят нам деньги в виде заработной платы, либо в виде дохода от бизнеса, либо в виде дивидендов от наших вложений в какие-то активы и это опять же все зависит от нас от нашего времени и от наших усилий которые мы уделяем и только в последнюю очередь здесь играют роль деньги Итак, что мы можем подытожить да в этой связи мы можем сказать о том что ресурсы которые нам необходимы они получаются у нас все одинаковые при этом Значит, деньги играют минимальную роль, а главное ⁇ это время и усилия, которые мы уделяем на то, чтобы проинвестировать в себя, в бизнес или в активы что-то. И, соответственно, разобравшись в этом, мы тогда получаем еще больший доход. Тогда давайте посмотрим. Что же нам дала природа? То есть я хочу сказать, что все это у нас есть, и причем было изначально, и есть до сегодняшнего дня. Достаточно в этом только разобраться. Итак, значит, при нашем рождении, то есть природа нам дала буквально все для того, чтобы мы были богатыми и успешными людьми, и счастливыми, конечно же, людьми. То есть нам дано время, время нашей жизни, и мы можем его тратить так, как мы посчитаем нужным. Нам дано здоровье, чтобы мы совершенно спокойно, будучи здоровыми людьми, могли участвовать в жизни полноценно. И единственное, что нам сказала природа, поддерживай это здоровье, поддерживай с помощью времени и усилий чтобы не тратить много денег. Смотри на свое питание, смотри на свой распорядок дня, смотри на то, как ты распоряжаешься своим здоровьем. И, конечно же, тогда ты сможешь много времени уделять не только самому себе, но и тем задачам, вопросам, которые тебе, тебя больше всего интересуют. Ну и самое интересное, то, что нам дала природа, нам природа дала таланты. Каждому, каждый человек уникален по-своему, и каждый человек имеет свой талант. Это и есть те самые деньги, которые нам даны от природы. Именно тот самый талант, которым мы обладаем, именно те способности, которыми мы обладаем, они нам известны с детства. И на самом деле именно поэтому сейчас очень много вообще запросов, очень много людей спрашивают о своем предназначении. И этот вопрос прямо, ну, очень часто как бы звучит на консультациях особенно там приходят спрашивают мое предназначение на самом деле все очень просто обратитесь пожалуйста в свое детство что вам больше всего нравилось в детстве и возьмите оттуда свой талант обратите внимание на это на самом деле вот смотрите, я как пример просто приведу. Я очень любила в детстве играть в школу. Я выстраивала э, столы, высаживала туда кукол и как учительница с ними разговаривала. И на сегодняшний день я люблю делиться знаниями и э, делюсь знаниями с удовольствием. Э, и когда мы свой талант э, понимаем, когда мы себя оцениваем, то тогда, соответственно, мы и ловим все возможности, которые вокруг нас. Ну, конечно же, возможности от родителей, это, естественно, это первые возможности, возможности с окружающих нас, людей, друзей и так далее. Обратите внимание, возможностям всегда говорим «да», потом с этим разберусь. Если мне это надо, то надо, если не надо, то я ответить «нет», всегда успею. Поэтому талант плюс возможности, вот они наши деньги. То есть я хочу сказать, что ресурсы нам даны от природы, и нам главная задача наша научиться это понимать, оценивать и вытаскивать, да, то есть видеть это, видеть. А для того, чтобы это видеть, нужно ответить себе на главный вопрос, кто я, кто я в этом мире, и главное, кто я для себя в этом мире, потому что когда мы растем, да, очень часто мы становимся буквально мастерами исполнения чьих-либо желаний. Ну, прежде всего, желания родителей. Родители – хорошая девочка, вот ты тогда будешь хорошей, а вот в этот момент ты плохая или там хороший мальчик и так далее, да. То есть э, чьих-то желаний. Или родители нам говорят, иди, э, будь бухгалтером, и у тебя все получится, ты будешь всегда при деньгах. Потом приходит, допустим, этот человек на консультацию, и говорит, вот я послушала там папу, или послушал или папу, стал бухгалтером, вообще терпеть не могу э, это занятие. И, ну, истощается человек, ему становится плохо, потому что он действительно настоящий мастер исполнения чьих-либо желаний. Мы точно так же можем исполнять желания детей или исполнять желания своих друзей, которые что-либо нам советуют и говорят. Это как раз вот наш первый слайд, когда мы обращаем внимание, что скажут соседи, что скажут окружающие, что скажут друзья, а вдруг им что-то не понравится. Ну так ты делай для себя, и тогда всем вокруг это понравится. Ну и, конечно же, очень часто мы исполняем желания наших партнеров, ну, я как пример тоже хочу привести, потому что когда-то памперсы еще только завозили в страну нашу, и в 90-х годах мне предлагали бизнес заняться значит, памперсами, там, продавать и распространять и так далее, открывать магазины, на что мне муж сразу сказал: Я не дам тебе наживаться на детях. То есть и что, я сказал, ну да, я не буду этим бизнесом заниматься. То есть мы вот исполняем желание чьи-то. Я, конечно же, на сегодняшний день, конечно, очень благодарна, что я не сделала этого, потому что э, я себя позиционирую и развиваюсь совершенно в другом. Э, и у меня больше услуги получаются, нежели э, продажа товаров. Но это уже другая история. Э, мы вначале себя как-то позиционируем и смотрим, я мастер исполнения чьих-то желаний или все-таки я настоящий и я выполняю э, свои задачи. Я слушаю себя и, значит, понимаю, что нужно конкретно для меня. То есть всегда говорю так, обратите, пожалуйста, внимание на нас. Наш алфавит, я, это и есть первая буква в алфавите. И как нам научиться инвестировать в себя, это тоже очень важные моменты, о которых мы с вами поговорим. Значит, первое, что это наше мышление, это, конечно же, мы принимаем просто решение. Мы принимаем решение, что мы готовы заниматься собой, что мы готовы в себя инвестировать, что мы готовы разбираться в этом, и посвятить этому время, значит, и посвятить время инвестиции в себя, во что, в свое образование. То есть, если вы чувствуете, что э, у вас что-то где-то там каких-то не хватает знаний, то вы всегда их можете приобрести. При этом, что интересно и удивительно, что люди на самом деле очень многие э, закрывают себя и говорят, что, ну я же получил уже образование, там, мое образование закончилось там, университетом или институтом, или там, каким-то техником, или еще что-то. На самом деле... Человек, постоянно узнавая что-то новое, он, естественно, инвестирует в себя. И это такая задача, когда ты вкладываешь в себя в свои знания и вкладываешь постоянно. Это одна из тех позиций, когда нужно инвестировать в себя постоянно. То же самое касается э, твоего здоровья, потому что когда ты э, здоровый человек, когда ты уделяешь этому внимание и заботу, когда ты инвестируешь в себя, мы уже говорили как, то, соответственно, ты привлекаешь таких же людей и вокруг тебя такие же люди. А, смотрим дальше. Твой внешний вид – это вообще э, такая... Интересная инвестиция, потому что постоянно находясь в хорошем таком виде, состоянии, обращая внимание на свой внешний вид, ты таких же людей привлекаешь к себе. Это твое окружение. Какие вокруг тебя люди? Ты посмотри прежде всего, как ты одеваешься, посмотри прежде всего, сколько ты внимания уделяешь своему внешнему виду. И не удивляйся, если мир тебе покажет, как ты к себе относишься с помощью внешнего вида тех людей, которые вокруг тебя. Это сразу же становится как зеркало, которое нам отражает. Ну и... Значит, найти важное решение, инвестировать в себя, это найти свою опору, найти ценность себя, найти свой талант. Это очень интересная вещь, и мы об этом сейчас с вами поговорим, потому что я вам дам и расскажу, ну, такое интересное упражнение, которое вы можете с удовольствием сделать, подняв свою ценность и понять свой талант с помощью поднятия своей ценности, себя. И, конечно же, это вам позволит, то есть, когда ты знаешь свою ценность, то это всегда помогает найти новые рубежи, идти вперед. И независимо от ошибок, независимо от неудач, независимо от того, что что-то не получилось, ты снова идешь и идешь вперед, потому что ты понимаешь, что ты уникальный в своем роде. У тебя есть своя ценность, которую ты готов донести. Конечно же, мы ставим приоритеты, о которых мы тоже с вами говорили, кому, чему я посвящаю свою жизнь, себе или кому-то еще, на что я трачу свои ресурсы и на что я трачу свои силы. Ну и посмотрите, очень важный момент, когда мы решаем, когда мы принимаем решение, что я готов инвестировать в себя, то тогда мы первым делом ищем время для себя. Время для себя всегда находится, когда мы понимаем, что я главный персонаж, а не кто-то другой, я не второстепенный, а я главный. Тогда человек перестает тратить время на какие-то пустые разговоры, тогда человек сможет понимать время свое которое он уделяет для себя и для своих решений. Смотрим дальше. Значит, э, на самом деле вот эта вот э, ценность и талант свой, его очень э, легко развить. Э, я вам приготовила одно интереснейшее упражнение. Попробуйте им позаниматься в течение месяца. Значит, как это сделать? Если мы все ценны, то, соответственно, все, что окружает нас, тоже очень ценное. И мы это оцениваем. Скажем, значит, едем мы в такси, и мы смотрим, сколько стоит этот бизнес. Не одна машина, в которой мы едем, а, допустим, у нас... Две, три, четыре машины, 10 машин, да? И мы с вами хозяева вот этого бизнеса. Мысленно или потом на бумаге вы просчитываете этот бизнес. Сколько он может стоить? Оцениваете, даете оценку этому бизнесу. А если бы я был хозяин этого бизнеса, сколько бы он стоил? Ценность. Точно так же мы летим с вами, допустим, на самолете, да, и смотрим, допустим, я владелец авиакомпании, и у меня там те же 10 самолетов, они летят по разным направлениям, мне нужно там логистику, то, пятое, десятое, значит, загрузить эти самолеты, смотрим, сколько это стоит, сколько стоит этот бизнес, насколько он ценен. Точно так же мы можем поступить с гостиницами или, допустим, вчера мы с ребятишками были в аквапарке, вроде небольшой такой аквапарк, значит я вспомнила сразу про это же упражнение, и начала смотреть так раз горка, два горка, три горка, так сказать бассейны там территория, которая облагорожена, кафе стоит на территории, сколько стоит этот бизнес? И вы знаете очень хороший результат этого упражнения, то есть это на самом деле такой, ну, интересный инструмент с моей точки зрения, потому что он дает оценить как себя, так и других людей, то есть показывает, что каждый человек, каждая вещь, которая тебя окружает, это все имеет свою цену. И вещи, которые тебя окружают, и ты как человек, и окружение твое, это все ценные люди, и ты совершенно по-другому к этому, ко всему э, относишься, потому что ты как хозяин э, своей жизни, хозяин какого-то конкретного бизнеса, уже никогда не будешь портить там какую-то какую вещь, Да, это передашь своим детям. Опять же таки, э, когда человек ценит, что он, ну вот, допустим, этот бизнес, и я хозяин этого бизнеса, то ты тогда, конечно же, э, посмотришь, как это выстроено, сколько это денег стоит и насколько это ценно. И еще один очень важный момент для тех, кто по какой-то причине, вы даже можете, там, молодые друзья есть такие, которые боятся брать деньги за свою услугу и говорят, что... Я там, скажем, оказываю услугу, и, ну, да, не за что, не, не платите мне, да, не могу взять денег. А ко мне просто часто обращаются такие люди, которые говорят, что там, ну, не могу брать денег за свои услуги. И тогда мы вот это упражнение подключаем на целый месяц и получаются очень хорошие результаты. Человек понимает, что он тратит свое время, свои усилия, свои знания, и, соответственно, это стоит денег. И вот таким образом э, выходит э, талант и поднимается на вот эту вот ступеньку ценности. И как только вы э, доходите до этой ступеньки ценности, то, соответственно, вы совершенно спокойно можете оценить свои услуги и получать за это те деньги, те дивиденды, которые вам необходимы. И это действительно очень важно. Говоря о инвестициях в себя, мне хочется обратить ваше внимание на то, что в каждом человеке, естественно, есть темная и светлая сторона. И Я думаю, для вас это не секрет, все прекрасно об этом знают. И вот насколько человек, опять же таки, как к себе относится и что за этим кроется. И здесь мы все можем посмотреть такой простой пример, как здания, которые стоят на улице. Они все стоят фасадом, но у каждого здания есть дворик. И это та самая темная сторона, которая скрыта от нас. И мы, когда ознакомимся, мы все время хотим фасадом повернуться. И я такой, я такой замечательный, такой прекрасный, чудесный, а дворик этот всегда скрываем, прячем. И здесь тоже есть одно уникальнейшее упражнение, которое не займет каких-то особого времени, и, и можно заниматься просто постоянно, принимая себя вместе, вот этот дом, так сказать, целиком, себя целиком и темную, светлую свою сторону, потому что и плохие, и хорошие качества, они есть в каждом из нас, и мы либо позволяем себе ошибаться и что-то менять, либо не позволяем, а если мы не позволяем себе ошибаться, то мы не позволяем ошибаться никому. Если мы считаем, что я идеален, то и другой человек тоже должен быть идеален, но идеального ничего не бывает в этом мире, и вы тоже не идеальны, и мы все не идеальны, соответственно, как только мы принимаем этот постулат, как только мы понимаем, что это действительно так, то тогда, соответственно, вот этот момент принятия и себя, и другого человека, он позволяет нам уже более широко смотреть на мир. И Значит, что здесь, главное ответить на вопрос, что я себе не позволяю сделать. Для этого, для этого мир всегда вам отразит и покажет ту самую темную сторону, которую вы скрываете сами от себя. Как бы прячете вот этот, вот этот дворик, да? скрываете темную сторону. Очень простое упражнение вы можете посмотреть, что вас раздражает в людях. В людях может раздражать, ну, кого-то раздражает пьянка. При этом там раздражает э, до такой степени, что вот э, вы вокруг себя видите только пьяных людей, да, то есть без конца вам эти пьяные попадаются. Да что такое? Меня это раздражает, и вот это в большом количестве. Это мир вам отражает. Здесь нужно задать для себя Самый главный вопрос, что это для меня, что это для меня значит, потому что для каждого, может быть, это что-то свое, и либо там раздражает курева, либо там раздражают, знаете, вот иногда женщины жалуются, там раздражает, скажем, когда идет скандал какой-то, базар, да, базарные там, базарные бабы, там есть такое выражения, да, и вот базарят, ругаются, спорят, скандалят, и вас это раздражает. Вы знаете, когда, значит, я ловлю вот такой момент какой-то, да, что меня что-то стало раздражать, я сразу задаю себе вопрос: а что это для меня? А что это обо мне? Что для меня это конкретно значит? И всегда получаю ответ от мира. Две очень интересных сразу же позиции здесь выскакивают. С одной стороны, раздражение тут же уходит. Мир понимает, что ты уже, ну, человек грамотный, и раз ты задаешь себе такой вопрос, что это для меня, то, значит, ты уже понимаешь, что мир тебе это отразил. Раздражение уходит моментально. Все, ты уже не раздражаешься, ты уже переключился на себя и думаешь, что же это такое, что мне мир хотел сказать, чем он, что он мне отразил-то вообще. Значит, что-то такое во мне, что я в себе скрываю. Это первая вещь. Ну и второй момент, вы можете более широко к этому подойти. Допустим, вы либо славливаете, когда вам мир сигналит, да, как зеркало, и вот таким образом работаете, либо второе, вы прямо берете листочек и выписываете на листочке все моменты, которые вас раздражают по жизни в людях и задаете себе вопрос, что это для меня значит. Я специально не отвечаю на вопрос, что это значит, потому что на самом деле очень, все ответы в нас. И как только вы к себе прислушаетесь, вы сразу же поймете, что, что это для вас, конкретно для вас это значит. Это может прийти в виде, ну, если едешь на машине... Я обычно вот сразу начинают там приглядываться, потому что мир тут же отвечает. Либо там какое-то слово в радио услышала, либо кто-то, если есть в машине, кто-то на заднем сиденье что-то мне сказал, или что-то, еще какие-то вещи, мне пришло сразу что-то на ум, то есть первая мысль от Бога. И, соответственно, значит, становится понятным либо потом э, придет это что-то в книжке, там, допустим, в э, сне, то есть подсказки будут, только приглядитесь к ним внимательно. Ну и для того, чтобы вам совсем было понятно, как с этим работать, вы можете посмотреть очень интересный фильм, называется он «Шоколад», если кто-то не видел, ну, может быть, кто-то видел его, обратите внимание на то, как один из главных героев себя ведет, и э, в конце, так сказать, э, показывает всю свою темную сторону, когда человек ее не видит, и вот такая закрытая сторона все время пытается фасадом показать себя, то тогда на самом деле в конце ну, он может просто сорваться в какой-то момент, не выдерживая, потому что в темной стороне огромные-огромные ресурсы. Если мы не пользуемся этими ресурсами, они могут у нас выскочить буквально, так, знаете, с залпом каким-то. Еще одно удивительное упражнение, поскольку, значит, инвестируя в себя, мы можем говорить не просто о любви к себе, мы можем говорить о том, на чем строится, на чем строится это самое отношение к себе и на чем строится инвестиция в себя. А на самом деле, опять же таки, все очень просто. Мы можем взять такие замечательные слова. Знаете, мне, мне кажется, что я перескочила. Нет, нормально, все, извиняюсь. Такие замечательные слова «мне можно». Мне можно, потому что я взрослый, мне можно все, и я выбираю себя, это, соответственно, я инвестирую в себя, и я понимаю, что то время, то течение времени, которое э, на сегодняшний день есть, это э, как раз-таки э, то самое время, которое нужно мне, я выбираю течение своего времени». Я выбираю то, что как мне жить в одиночестве или с кем-то, это тоже мое, это мои задачи, которые я сегодня решаю. И если говорить про социум, то значит, социум может нам диктовать, живи так, живи вот эдак, а как же ты, тебе может быть плохо там и так далее. Не надо решать, то есть я решаю сам за себя. Насколько, насколько я красивый или некрасивый насколько я э, талантливый или я не талантливый я решаю это сам я сам вытаскиваю свои таланты Кому-то это может быть неинтересно, а кому-то это очень даже может быть интересно. Я не смотрю на то, как выглядят там красавицы в гламурных журналах, а именно моя красота может быть тоже очень интересной и привлекательной. И, естественно, выбрать право на свою жизнь – это Зависит все только от, от нас. Мне можно, мне можно быть смешным, веселым, безумным, соглашаться или не соглашаться. Это все вокруг меня. И это я могу выбирать. Э, сказать, э, сказать нет тогда даже когда э, все считают, что ты 100% согласишься. Это, знаете, э, сидим с подругой, и она говорит, ну вот эту вот, э, давай девчонку позовем, она точно согласится. А вот эту девчонку не позовем, потому что она точно не согласится. Я говорю, а ты уверена? Э, В чем ты уверена, собственно говоря? Почему ты решаешь за них? Они должны тебе сказать «да» одна, а вторая должна сказать тебе «нет»? Давай попробуем, эксперимент просто такой проведите, даже ради того, чтобы понять. И, как вы понимаете, все произошло с точностью да наоборот. Та, которая должна была сказать «да», она сказала «нет», та, которая должна была сказать «нет», она сказала «да». Вот и все. Поэтому, выбирая себя, инвестируя в себя, мы говорим «мне можно сказать нет». Даже тогда, когда все окружающие считают, что я обязательно соглашусь. Ну, естественно, что э, мы выбираем комфортное э, состояние и комфортных людей вокруг себя тоже э, таким же образом э, смотря и... Э, ориентируясь на то, что как человек себя ведет, он может себе позволить, он может говорить, что мне можно, я уже взрослый, или он будет говорить о том, что мне родители там не разрешили, или меня так воспитали, и, и ссылаться на какие-то ограничения, это уже не просто ограничения, то есть мне там муж запрещает, что, значит, муж тебе запрещает, если ты хочешь это сделать, или там, мне жена запрещает. Это просто отговорки, это ограничения, это такой интересный оправдательный момент, который, соответственно, говорит о том, что это на самом деле жертва в человеке играет главную роль. И, конечно же, когда мы говорим «мне можно», мне можно начать что-то новое или продолжить свои какие-то действия и добиться хороших результатов. Это тоже «мне можно», я сам выбираю свою жизнь. И я предлагаю прямо сейчас в чате написать фразу, то есть продолжить фразу «мне можно». Напишите, что вам конкретно можно быть счастливым, успешным, любимым, любить, что еще, что вы хотели бы для себя сказать, что мне можно, то, что, может быть, вы ограничивали для себя. Напишите прямо сейчас, продолжите эту фразу. Ну и, естественно, вы можете взять это для своей работы, на будущее, для того, чтобы... Совершенно спокойно, так скажем, продолжить дома вот эту фразу и посмотреть, что же вам можно. Можно вам уже решать самостоятельно для себя, выкладывая, так сказать, свои знания, свои умения, совершенно спокойно определяться, что же вам можно делать. Но так, чтобы было конкретно, это интересно именно вам. Пишите, не стесняйтесь, это интересно. Вот такой будет у нас даже интерактив тут же. Продолжить фразу «мне можно». Продолжить фразу «мне можно». Ну и, конечно же, я хочу поделиться результатами, которые вы получите в момент, когда вы начинаете инвестировать в себя что это получается когда вы инвестируете в себя то вы получаете базовая базовую настройку базовый позитив базовое хорошее настроение что это значит это значит что независимо от того, да, мне можно быть грустным, мне можно плакать, мне можно смеяться, но в целом я понимаю, что я настроен на жизнь, на жизнь хорошую, позитивную для себя, мне можно, и я получаю этот результат, я уже совершенно по-другому смотрю на происходящее события, я уже совершенно по-другому смотрю на свою жизнь. Это Крутейший результат, который позволяет выходить из различных абсолютно ситуаций и иногда даже ну, таких сложных ситуаций, когда ты понимаешь, что на самом деле все для тебя и тебе можно. Да, вот Людмила нам пишет, можно быть богатым, да, мне можно быть счастливой, можно, мне можно быть независимой финансово, да. И это главное. И как только мы принимаем это решение, мы говорим «мне можно». Пишите, пишите, не стесняйтесь. Это очень хорошее упражнение, это великолепная фраза, которая помогает вообще себя понять в том числе. Потому что то, что ты себе скрывал, вот так вот раз и раскрывается. Да мне же можно, мне никто это на сегодняшний день не запрещает. И когда мы с вами инвестируем в себя, когда мы знаем свою ценность, когда мы знаем свои таланты, то тогда мы становимся уверенными в себе. Мы понимаем, что сто процентов моя ценность, мой талант будут не просто оценены, они нужны миру, потому что я пришла в этот мир, значит, я нужна этому миру. Значит, эта оценка будет не просто оценкой, а высокой оценкой. И вокруг меня обязательно будут и возможности, и инвестиции, и все, что мне необходимо для того, чтобы меня оценили должным образом. Уверенность в себе, она придает огромное количество сил для того, чтобы развиваться, прежде всего развиваться. Значит, опять же таки, инвестиции в себя позволяют скомплектовать и собрать то количество людей вокруг себя, интересных людей, притягательных людей, нужных людей, то есть то окружение, которым, о котором вы мечтаете, то окружение, которое нужно именно вам. Потому что когда мы инвестируем в себя, мы привлекаем и интересные события, и интересных людей. И самое важное то, что... Когда мы это делаем, то тогда мы совершенно легко начинаем делать выбор и принимать решения, потому что мы четко понимаем, что решение, которое мы принимаем, и если это решение связанное со мной, то на душе становится очень легко. Я принимаю решение. То, которое нужно мне конкретно, это нужно моей душе. Ну и все, сразу же легкость принятия решений, какого-то выбора. Даже еще, знаете, если стоит вопрос, то есть когда человек не инвестирует в себя, когда человек вот сомневается в себе, главное, да, то он всегда делает, очень часто вернее, делает такую вещь. Говоришь, выбери... Ну, там, знаете, игра идет там в интернете, выбери э, число. Человек смотрит на эти числа, говорит, я бы выбрал и 5, там и 7, выбрал бы и 3, и 2. Вот это вот сомнение, что за сомнение? Первая мысль, которая тебе пришла, какая? 7, 2, 3, 4, сколько? Выбирай цифру, выбирай. И когда ты принимаешь решение от себя, то ты совершенно четко понимаешь, что ты уже не сомневаешься, не сомневаешься ни в себе, ни в своих решениях, не сомневаешься в своем выборе. И, знаете, если вдруг возникает какое-то сомнение, допустим, предмет, ваш это или не ваш. Ну вот женщины очень часто выбирают, допустим, бусы, в магазине очень много там камней, красивые там какие-то вещи. Вот нужно выбрать вот этот камушек или вот этот камушек. Опять же, очень простецкое упражнение. Вы берете в руку вот этот предмет и чувствуете его. И с помощью чувства задаете себе вопрос. Это мой камень, допустим, да? Это мой предмет, он мне нужен? Если вы чувствуете тепло и как бы вот такое спокойствие внутри себя, да, вам это приятно ощущать, тот же камень, да, то тогда это ваше. Если вы понимаете, что у вас какой-то холодок идет, какая-то неприязнь внутренняя, то тогда это не ваше. Тогда оставьте этот камушек, допустим, и пусть его выберет кто-то другой для себя. Поэтому вот, э, это колоссальный результат, когда мы вкладываем в себя эти инвестиции, самые важные, самые нужные э, для нас, которые помогают нам принять себя, принять себя настоящего, принять э, все свои ошибки, неудачи, все свои э, какие-то хорошие вещи, и плохие вещи и самое главное что мы принимая себя мы принимаем и всех вокруг себя и еще один результат когда вы очень конечно же важный значит когда вы инвестируете в себя и принимаете себя то вы и это же транслируете вашим детям и соответственно вы позволите вашему ребенку развиваться и развить свой талант в том виде, в котором это необходимо именно ему. Главное здесь просто не мешать, а позволить. Позволить развивать талант ребенку так, как такой, какой он есть внутри него. Даже если на первый момент это непонятно. Но вот наш один из самых маленьких ребятишек, ему сейчас 5 лет, Значит, он э, любит очень сильно машинки, я как пример привожу. Значит, очень любит машинки, и любой подарок, если он без машинки, то это то не тот подарок. Им нужны треки, машинки и все, что с ними связано. Он с ними ходит, спит, он, э, у него полные руки, полный рюкзачок его машинок, у него во всех карманах машинки. Э, во что это выльется? То есть э, это явно какой-то проклевывается талант это проклевывается какая-то очень большая ценность может быть он будет технически разбираться в этих машинах может быть он будет гонщиком этих машин я не знаю но вопрос в том чтобы человек развился и наша задача взрослых людей конечно же помочь ребенку узнать свою ценность, узнать свой талант. И тогда человек не будет задавать уже вопросы, где же мое предназначение, когда он пойдет по этому предназначению с самого рождения, когда родители будут всячески способствовать его, так сказать, пониманию, развитию, иди, учись и понимай, то, что тебе больше всего нравится. И это, опять же, -таки, тебе можно. Тебе можно найти свой талант, найти свою ценность внутри самого себя и понять, и, и узнать себя. А, вот, пожалуй, основные моменты, которыми я хотела с вами поделиться. Конечно же, я жду ваших вопросов. С огромным удовольствием почитаю. Что вы пишете? Пишите, пожалуйста, в чат. Мне можно? Мне можно что? Пишите. Не стесняйтесь. Задавайте вопросы. Я вас благодарю за участие. Я с большим удовольствием провела сегодня зарядку, потому что это одна из моих интереснейших тем, любимых тем. И это... Когда, вы, когда я инвестирую в себя, я считаю, что это инвестиция в меня, я об этом говорю, говорю с удовольствием, и я этим делюсь. И, конечно же, хочу, чтобы, желаю, чтобы вы все прочувствовали это и могли совершенно спокойно инвестировать в себя, не ограничивая, не ограничивая свои инвестиции только денежным вкладом. Вкладывайте в себя как можно больше времени и усилий, и это все сторицей оправдается для вас и для вашего окружения. Мне хочется анонсировать на следующую свою зарядку. Мы так подошли к коммуникациям. Мы, наверное, на следующей зарядке с вами поговорим об коммуникациях о знакомстве, об общении, то есть тоже очень интересная тема, потому что мы всегда взаимодействуем между собой, взаимодействуем со своим окружением, взаимодействуем со своими родственниками. И, конечно же, это очень важно, как мы взаимодействуем. Это одна из тех самых тем, когда мы можем развивать в том числе развивать свое окружение с помощью, опять же, вот этих замечательных фраз и инвестиций в себя. Мне можно, Игорь пишет, можно все. Да, можно все, конечно, можно. А, а вот нужно ли? Я решаю уже сам. Я уже решаю сам, нужно мне это и принесет мне это удачу или неудачу. Что мне это принесет? ежеминутную выгоду или мне это принесет какую-то выгоду на долгое время это мы уже принимаем сами мы сами определяемся что мне можно мне можно смотрите кино шоколад великолепный фильм очень интересный естественно там есть любовь там есть все и вот это вот усилие главной героини тоже вообще великолепно, как она выбирала себя. Тоже интересно очень. Посмотрите, можем с вами потом поделиться в чатах. Я вас благодарю. Благодарю за зарядку. Всего вам самого доброго. Я выключаю запись. Всем хорошего настроения.